Склонение числительного. Урок второй. Именительный падеж 550 бусинок. Родительный 550 бусинок. Дательный 500 50 бусинкам. Винительный 550 бусинок. Творительный 500 500 бусинками. Предложный о пятистах пятидесяти бусинках.